Всем привет, это новая серия рубрики без доната FIFA 23. У нас сегодня контента будет просто завались. Во-первых, вышла новая команда Центурионов во главе с Неймаром. Естественно, хотелось бы поймать еще Банъедера или Кимпембе. Это те ребята, которые в принципе мне приглянулись. Также сегодня будет еще два пика с Кумиром. Первое я открывал эксклюзивом для телеграма второго мы откроем сегодня непосредственно в прямом эфире также видеоролики еще будут награды за отборы в элку там я сделал для себя новый рекорд 8.2 стата много всего интересного было в паках ну и также нас ждет в принципе еще море контента во первых как минимум это 4 пика так 5 предметов в магазине это 4 из них пика и один это пиле в аренду который бы выходил в СБЧ там вместе с ним еще был пак за 50 тысяч я его собрал также пик 83, плюс, и 3 пика 84, плюс это за жетоны, у меня оставалось 8 жетонов, я собрал вот эти 3 пика и плюс 11 игроков 81, плюс до этого я вскрывал... 25 игроков, 83 плюс. И мне ничего оттуда не выпало. Ну и получается после пиков, после всех паков, надеюсь на хороший улов, на хороший рейтинг, и как бы на Центурионах, потому что паков много. Подготовился я, по идее, довольно нормально к этому э, ивенту. Ну и в концовке будет у нас кумир обещанный. Короче, мы будем уже стартовать. У нас получается первый Пик один из 4,83. плюс Ну давай, завози что-нибудь сразу шикарное. Это Павло Дебало, сразу 86. На Кумира будет вообще шикарно. Так, ну и три пика у нас получается 84+. Давайте начнем с центрального. В центре у нас здесь, давай, давай, давай, завози. Ну так, Сомер, Костич, Диэби, Мотив. Ну давай возьмем, наверное, Костич. Я думаю, довольно неплохо. Так, и еще два пика скрываем левый, опа, новый информ, Дуглас Луиза плюс Гарри Кейн, так, ну конечно хочется взять Дугласа Луиза, потому что информов у меня нету, но так как есть еще здесь 89 рейтинг, ну нет, все же я возьму себе Дугласа Луиза, потому что зачастую он требуется во всяких сборках, ну в плане информ требуется, у меня информов в составе вообще нету. Так, ну и третий пик вскрываем. Здесь у нас получается Лука Модрич 88, но довольно неплохо. Они Не взяли Кейна 89, так взяли 88 Модрича. Так, получается вот такие пики у нас вышли. 85, 86, 87 и 88 просто по нарастающей шли. Это все мы сохраняем в клуб. Итак, сколько у меня предметов в магазине есть? 15 предметов в магазине, это вообще шикарно. На Центуриона, надеюсь... Также, повторюсь, это я хочу либо Неймара, соответственно, либо Бен Йедера, либо Ким ПМБ. Ну или просто дайте мне МБП, я буду доволен. Так, что здесь за наборы, в принципе, есть. Премиальный набор золотых игроков, набор редких, то есть за 50к, два редких игрока. Премиальный набор Лиги 1, 75+, набор с двумя 81, еще 80-84, много паков, ой... 8 игроков 80+, в общем, паков здесь уйма, а еще и набор с зимним джокером, то есть вообще шикарно, 10 игроков 83, но давайте начнем, наверное, с говнопаков таких, как набор с 8 игроками 80-84, так как волкауты здесь нам не обещают, будет хоть что-то у нас, так, поехали, экраны здесь будут по-любому, это Мурели или Запата, это Запата, 83-й рейтинг, падает он, в принципе, постоянно, можно было и не раздумывать там между одноклубниками этими. Так, Цыганков, Муссо. Так, пробегу сейчас быстро по дубликатам, может есть какие-то продаваемые, да, вижу, уже у нас есть Сабицер продаваемый, ну и может Альварес, нет, Сабицер продаваемый уже довольно неплохо, 80-й рейтинг, ну это в принципе сливаем. Так, погнали дальше, такие же паки будем вскрывать, в принципе 80-84, а их вообще в принципе мало, таких Два пака всего лишь, ну и хер бы с ними. Так, экраны есть, поехали, это Англия, это ПФЗшник, это Джеймс, 84, ну неплохо, поймали максимум из возможного в этом паке, грех не жаловаться. Так, давайте тогда вскрывать 75+, игрок. У меня отсюда когда-то выпадало что-то хорошее, здесь никогда ничего не падает, это цпшник, это, кстати, чаумини, довольно неплохо, 82 рейтинг, думаю, на старте игры это было бы прям вообще пушка, но так у меня центр поля укомплектован, для каких-нибудь сборочек пойдет. Этот ролик будет без геймплея, как и мой предыдущий, по идее. Ну, потому что сейчас весь контент уходит на паки, но вот это все. Геймплей будет чуть попозже, там будет вл И, в принципе, у меня есть там идея для ролика одного. Так, ну давайте тогда откроем премиальный набор золотых игроков. <coughs> Надеемся хотя бы на волкаут. Так, есть щиточки, поехали. Испания, Цапник, это... Давид Сильва, 83-й рейтинг, но ну, могло быть и лучше... Так, остается у нас 11 паков, пока волкаутов мы с вами не видели, но у меня надежда как раз на последние как бы три пака. Набор из двух редких золотых игроков, это вроде бы набор спасибо пандос, поднос. И здесь у нас получается Фабиньо, нет, это Фернандо, 83 рейтинг, пока не везет. Так, я наверное по ходу всю удачу сейчас отдал на награды за отборы, там как бы очень много всего у меня насыпало, я потом где-нибудь отдельно после этих паков вставочку вставлю. Набор с двумя редкими 81+, ну давай хоть что-нибудь, экраны есть, это Франция, ЦПшник, это Лимар, 83 рейтинг, ну тоже, кстати, на старте карточка была шикарная, я за нее бегал, очень сильно он мне нравился, такие лонгшоты ложил, я просто был в ахере. Так, давай тогда еще один такой же, 81+, плюс два игрока, ну давай, завези, о, волкаут есть, хорошо, влево уехали, итальянец, ЦПшник, это Верати, 87-й. Кстати, возможно, он у меня есть. И он у меня не продаваемый. Значит, это что? Значит, его надо будет куда-то сливать, либо восстановить потом. Так-так-так-так-так, едем дальше. Осталось у нас 8 паков. 8-8 паков. Ну, погнали тогда. Премиальный набор игроков Лиги 1. Давай Центуриона, завози Мара. Нет, тут даже без экранов, без ничего. Немец, форвард, это Волан. О, oh что будет за ним? Но ну, если 80-й рейтинг на обложке, получается здесь головинта, Дебош, боже, за фонта, ну, может хотя бы кто-то из вас продаваемый есть, чтобы можно было монеток нафармить. Так, ну давайте тогда 3 игрока 78 ⁇ Так, а, ну даже без экранов, это получается Англия 60, 82-й рейтинг. Я, конечно, надеялся в этих... Пак чего-нибудь получше увидеть, тут еще локотели и опять этот Ронгиер, которого я только что сливал. Так, 6 паков, погнали пак за полтос, волкаута жду, волкаута нету, по идее Испания, ЦПшник, 83 рейтинг, да, волкаута нету. И 9 дубликатов, мама родная, так, надеюсь, хоть половина из вас продаваемые есть у меня. Так, ну только Таванье был продаваемый, но 83 рейтинг, конечно, не хотелось бы просто так сливать. Так, получается, осталось 5 паков, поехали, 5 игроков 80+, плюс Непродаваемый пакетик, волкаут есть, поехали, давай Португалию Роналду, ладно, немец, вратарь Нойер, Терштеген 88, могли бы завести Нойера 90 но Терштеген тоже неплохо. Базовый кумир, Лэмпорт, Сократес и Лев Яшин. Угу. Так, ну что могу сказать, пик очередная параша, полнейшая. Так, Яшин 89 стоит у нас, ну, 222 тысячи. Довольно неплохо, то есть, очевидно, мы берем здесь Яшина. Он единственный, кто окупает наш пак. Так, это эксклюзив для телеграм-канала. Выбор базовых кумиров один из трех. Поехали, если выпадает Пеле, я алкаш. Ага. Берком, Блан и Сократос. В общем вот такие у нас кумиры в пике я ожидал чего-то получше но фифа, как обычно всем спасибо так мужчины контент еще подъехал на часах у нас 20:05, у нас 4 января среда я закончил отборы в лку стата 82 я просто охуела тут 7 паков у нас есть как бы пак застока, все продаваемое по сути, кроме пака застока и премиум набора, вот так все продаваемое, все шикарно, тогда поехали, премиум набор золотых игроков. Давай-давай-давай, Либертадорес, ну нахуй ты меня всрался. Просто эмоции недосягаемые, неописуемые, Луис Суарес, кстати, отсылочка к Барселоне. Так, ну я думаю, пак за 100к ставить напоследок. Давайте начнем большие премиум наборы золотых игроков. Тут может, в принципе, что-то выпасть. 83 плюс есть. Англия, ПЗшник. Это получается у нас Трипьеру. И, кстати, прошу прощения за... Звук у вас. Я забыл подключить наушники. Поиграем немножко без звука. Здесь Kirantryp E84. Продаваемый. Если это дубликат, то вообще шикарно. У, еще и KOMD. Вот это вот пиздата. Вот, вот это вот пиздата D. типа. Всегда он бесил меня. Тут еще Ришарлис. очень много продаваемых ребят. Так, поехали тогда. Давайте малый премиальный набор золотых игроков. Это все паки за ВЛ, за отбор и как-то немного слабовато, я считаю, хотя 84 рейтинг снова партей. Томас, Томас, Томас. Так, и получается еще будет два набора по 50 тысяч, набор за 100к и снова малый премиальный набор. Опа, волка, вот с такого пака давай, Хорват, это Брозович 86, круто вообще. Так, ну и поехали, три самых жирных набора, два продаваемых 50к и как бы большой набор редких игроков, Гарант 84+, погнали, редкий золотой набор, ну как бы 83 плюс есть, это Спаниш, это Анхелиньо, 12 предметов, 12 редких, но только 3 редких игрока. Так по игре. Опа, волкаут, волкаут, Бразил. Опять яг, Уй-ой-ой, мама мия, Санта-Мария, Грасиас Маркиньюш. Маркиньюш 88. Сколько ты стоишь? Ну, штук 30 по-любому. Ну 23, даже не знаю, сохранить его или продать 88 рейтинг, плюс СПСЖ может в состав его закинуть. стат это у него огонь. Как же везет сейчас, просто и хорошо сыграл, блядь, отборы, и в паках везет, и сейчас еще пак за 100 тысяч, 84+, давай волкаута, давай волкаута, завози влево, поехали мы, давай, это Португалия, это левый защитник, это Канцело 88, блядь пиздец насыпало в каждом паке 84 плюс было кроме одного там был 83 тут еще канцело боже мой спасибо фифа ты меня наградила за все еще премиум набор золотых игроков довольно обычный пак опа центурион ну как бы да здравствуй арнольд ну типа ц... ну, ну да это довольно неплохо, я же сказал, что в этом видеоролике я Центуриона поймаю, я как бы обещание свое сдержал, это еще пак продаваемый, между прочим, тут еще и Госсенс, Мартинес, Кэш, Мантора. пак полнейшее дерьмо, вот посмотрите, да, какие здесь ребята, а здесь Арнольд. Давайте сравним цены, просто прикинем сколько он стоит, а не стоит он совсем ничего, 11 тысяч Монет, то есть, по сути, это квиксел игрок. Я подумаю, что с ним сделать. Возможно, сохраню его пока на какой-то период. По сути, по крайней мере, вот так вот посмотреть, по статам довольно неплохо, как для опорника. Ему накидываешь какую-нибудь тень. Но все равно скорости хотелось бы побольше. Так, 3 плюс 3, альтернативная позиция CP, ну и. Ну и так, если посмотреть по статам, то да, игрок довольно посредственный, наверное. Хотя сила удара у него есть, дальние удары хорошие. Передачи довольно неплохие. Ладно, сохраню я его пока. Пока мне его продавать нет смысла, монеты мне пока особо не нужны. Так, ну и давайте тогда зафиналим этот видеоролик моим обновленным составом. Итак, начнем с вратаря. На воротах изначально у меня стоял Донорума, 88-й рейтинг. обычная его золотая карточка, как и до этого. Но сейчас я поставлю Яшина, попробую затестить его. Правый защитник Клаус. Э, вроде бы данная зона без изменений у меня. Довольно неплохой правый защитник. Так, но ну мы на этой позиции останавливаться долго не будем. Следующий центральный защитник у меня это Лоран Блан. В принципе, что могу сказать, 17 матчей, гол забил... Непонятный пока для меня ЦЗшник, у него есть скорость, есть дриблинг, есть удары, но при этом у него посредственная защита как для ЦЗшника с физикой, то есть 79 и 78, да это его альтернативная позиция. Так, поехали, второй центральный защитник, это Керрер без изменений, э, хочу я его поменять, думаю продам его, куплю себе ЦЗшника поувереннее, слева в защите у меня теперь стоит Ферлан Минди. До этого стоял у меня Альфонса Дэвис и, скажу честно, вообще как-то не понравился он мне. Не бежит он на свои заявленные 96 скорость. Минди, как мне кажется, вот с тенью сейчас вообще чувствует себя намного лучше. Дэвис у меня стоял, получается, с усилением не на скорость, только на защиту и физику вроде бы. Ну и скажу, вообще какой-то тележный он был, никого не догонял, поставил менги, уверенности прибавилось больше. Ну и как раз по поводу флангового полузащитника в моей схеме, как я и упоминал во время того, как мне выпадал Клюверт, то, что я бы его залинковал бы, но у меня здесь стоит, как бы, ну, Лионель, Месси, Леопольд, Лионель. 51 матч, 44 гола, 44 голевые передачи на Охотнике, играет он у меня в схеме Перестраиваюсь я на 4-2-2-2 Он у меня играет форварда левого Как раз под левой ножкой Такой с шведой своей Низкая-низкая, да Но при этом вообще не чувствуется Это забивает он у меня просто уйму уголов. Э, ЦПшник э, Тяжелая фамилия Белигард. Белигарды. но боже Его статы это просто что-то Он был в СБЧ Вообще там 85 или 84 рейтинг он стоил, но статы. 87 скорость, 83 передачи, 86 дриблинг и деф с защитой. Дев с физикой тоже по 82. ЛПшник Люмберг без изменений, только теперь я накинул на него охотника. 115 матчей, 28 голов, 27 голевых передач. Так, ну и получается, Цапники, это Эриксон, незаменимый мой... 148 матчей, 64 на 65. Цапник второй, это Дмитрий Пое, Он у меня получается в схеме играет так же само Цапника, правого. Слева на Цапе у меня играет Люмберг, э Канте и Эриксон. У меня играет опорничка. В Пое что могу сказать? Хорошая карточка. 71 матч, 39 голов, 22 ассиста с Охотником. Бежит просто шикарно. Ну и форвард получается Гаву. 52 матча, 37 голов, 24 асиста, 4 на 4, Охотник, как и говорил до этого, ожидал я от него немного большего. Но, ну, в принципе, я не жалею, что у меня такой игрок есть в нападении. И, конечно, в связке с Месси я чувствую себя поувереннее. ну и так вот выглядит мой стартовый состав. Именно уже, если посмотреть на него полностью. Ну и так, в принципе, больше ничего интересного я вам не покажу и не скажу. Вот у нас, кстати, еще Ледли Кинг выходит. Новый герой по статам. Если на него посмотреть, ну боже, что это за карта шикарная. Его сейчас можно арендованного взять в моментах. Ну так, в принципе, думаю, видеоролик вышел насыщенный, были всякие награды, пики, паки, кумиры, герои. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Всем удачи и всем до скорого.